Итак, всем добра! Ура! Игра вновь приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в Вальхейм, конечно же. И в сегодняшнем видео мне хотелось бы предоставить тебе, мой дорогой зритель, немножечко строительной тематики. Что-то давно я, ребят, не строился со времен того, как я построил вот этот вот свой последний курятник, который, судя по комментариям моих зрителей, никого не впечатлил. Поэтому, ребятки, сегодня я построю уже более что-то внушительное. Ну, помимо, конечно же, вот этого моего дома, да, который уже у меня имеется, я тут подумал. Думал и решил, что мне необходимо обзавестись более-менее нормальным подходящим местом для... Моих, как говорится, производственных работ Так что мне, ребятки, нужна нормальная мастерская В которой разместится не только верстак, кузница Но еще и а, огромные плавильные а, печи Давайте, ребятки, посмотрим, что у нас из этого получится Ну а ты, зритель, наливай себе чаечку, кофеечку, готовь печеньки Приятного тебе, конечно же, просмотра Поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик Мне очень нужна, важна твоя поддержка Ну а взамен за лайки буду радовать тебя годными крутыми видосами По самым разным современным видеоиграм Таким, как Вальхейм Погнали! А с чего начинается строительство любого дома? Конечно же, с его а, основания. В данном случае мы должны прикинуть расположение наших будущих а, главных самых элементов, которые будут располагаться а, в этом помещении. Это, конечно же, огромные а, печки. А, в частности, это печка, которая углевыжигательная и это печечка, которая у нас а, плавильная. Вот, но как раз-таки а, на их расположении мы сейчас с вами и а, сосредоточимся. Ну, вообще, ребят. на. Вначале нужно подготовить землицу. Давайте, ребят, поработаем кирочкой. Сейчас я только отремонтирую, да. Идем в кузницу, ремонтируем и давайте сейчас мы а, немножечко прокопаем здесь дырочку. Ну и давайте попробуем прокопать, как у нас здесь получится Сейчас будем с вами пробовать Этим инструментом я работаю пока хреновастенько Поэтому давайте будем сейчас ä, узнавать, как работает механика ä, работы ä, с киркой это ребят мы все делаем я вам сейчас продемонстрирую для, для того чтобы нам можно было сюда поместить в эту яму а, два вот таких вот больших агрегатика конечно же у нас плавильная печь в первую очередь будет стоять вот в этом углу так мы ребят неправильно плавилку поставили давайте ее сейчас поменяем так и давайте теперь под, попробуем дальше а, основание у нас имеется как таковое здесь можно уже лишнее все дело откреплять вот эти вот балочки да, для разметочки они нам а, служили Убираем их, да Здесь все очень хорошо, с этой стороны мы тоже подровняем А может быть даже сделаем высокой, да То есть у нас просто-напросто будет определенный спуск сюда Здесь у нас будут рабочие станции находиться в этом уголке Возможно сделаю дополнительный какой-то а, ярус Или в эту сторону, или вот а, в эту сторону Пока что, ребятки, еще а, не решил Давайте сейчас все-таки постараемся а, начать все это дело строить с фундамента Короче, я тут подумал и решил. Сделаем мы тут два входа а, и разделим это все дело одной вот такой вот а, балочкой. Здесь будет у нас вторая дверь находиться. Да, сюда будет просто спуск, он не будет а, ничем прикрыт. Скорее, может быть, даже дверь какую-нибудь поставим. А вот с этой стороны у нас будет располагаться вторая дверь, которая будет уже вести а, в мастерскую у нас. То есть уже на более верхний ярус. Так, Да что ж такое, не ставится у нас балка снизу. Продолжаем строительство нашей мастерской настоящего викинга, помозговал и решил сделать небольшую перепланировочку, что наверное мастерскую все-таки придется расширить вот в ту сторону, где у нас сейчас стоит вот эта вот замечательная печечка. Да, она здесь очень удобно расположилась, единственное что можно сделать это немножечко ее совсем чуть-чуть на один ярус практически опустить пониже. Идеально, друзья, идеальное расположение. Мы будем сюда заходить, сразу же собирать уголёчек и сразу же закидывать в печку его сюда. Да? То есть здесь будет уголечек производиться, здесь у нас сразу же он будет загружаться. Отсюда мы будем забирать готовую руду. Здесь у нас проход нормальный. да. И отсюда, и здесь уже мы будем загружать. То есть здесь будет хранилище для этой самой руды, для сырой. Все, ребят, плавилка у нас почти что а, идеально реализована. Ну и давайте теперь потихонечку начнем а, монтировать второй ярус. Это, можно сказать, подвальчик у нас был. Вот сюда, ребят, в промежуток, вот сюда, вот, да, можно вкапывать вот такие столбы. Будет очень реалистично тем, что мы как будто бы вкапываем их в землю. С этой стороны понятно, что подпорки есть вот такие вот деревянные, из деревянного бруса. А с этой стороны будут вот такие вот... Вот такие подпорочки Очень реалистично, кстати, смотрите Так, ребят, здесь мы, значит, сделали Теперь идемте в эту сторону Тут у нас будет а, вход, а, который будет также открываться, как вот эта дверь. Давайте сразу же его сейчас реализуем. Так, что это такое? Что за народное творчество? Убираем это. Здесь, я думаю, что а, нужно будет приподнять второй этаж, сделать или же даже вот в этом месте. Мы, скорее всего, да, отлично у нас печка вот это стоит. Скорее всего, мы здесь сделаем дымоход. Вот, ребят, производится у нас уголечек, мы его здесь подбираем, сюда сразу же загружаем. Жаль, что нет здесь конвейерных труб, опять-таки повторюсь, можно было, бы, можно было бы интересным образом соединить это все дело, и в автоматическом режиме оно бы добавлялось. Но здесь такого вроде бы, насколько я знаю, нет. И вот сюда, ребят, добавляем мы металл. Все, добавили металл, добавили уголек, и у нас пошла э, жара. Здесь мы будем получать уже готовый продукт. В любом случае, надо будет здесь, ребятки, пройти, поэтому заходить мы будем в наш вот этот подвальчик с ящиками именно отсюда. Возможно, даже сделаю насквозь еще и с той стороны, но это уже посмотрим как... что ж, вроде бы работы с нашей мастерской закончены, и давай, зритель, покажу, что у нас тут а, получилось и какова вообще а, задумочка. Во-первых, все, значит, плавильные установки, такую как плавильную печь и а, углевыжигательную печь, я спрятал вот здесь вот а, в подвальчике у нас все имеется. Для того, чтобы они слишком много, ребят, места не занимали, да, не стояли обособленно, мы их поместили именно в подвальчик. Вот этой вот нашей мастерской, да, уголечек спокойно можно здесь пережаривать, да, закидывать вот сюда, вот стопочку здесь существует специальный ящичек для всего этого дела, где мы можем хранить руду, дрова, уголечек, собственно говоря и прочие все а, вещи также ребят берем сразу же руду на переплавочку потихонечку Да, сразу продемонстрирую как это все работает здесь мы загружаем сразу же уголек в нашу а, плавильную печечку отсюда забираем готовый металл функцию плавильного помещения наш подвальчик выполняет целиком а, и полностью оставляем все здесь потом как нибудь заберем придем отдельно и пойдемте ребятки наверх это у нас самый главный Самый главный этаж, который, возможно, в процессе будет подвергнут определенным доработочкам. Здесь у нас, ребят, помещение для верстачка нашего, да, для слесарного, плотницкого дела для какого-то Где мы можем починить свои инструменты, где мы можем их проапгрейдить Как видите, место для апгрейдов здесь более чем достаточно В ближайшем будущем, когда мы изучим новый чертеж какого-нибудь улучшения Естественно, мы его здесь где-нибудь и разместим Очень удобное, ребят, расположение сундочку Просто посмотрел наверх, взял, что тебе необходимо. Поднимемся немножечко повыше, вот на такую вот возвышенность. И здесь, друзья, мы можем наблюдать нашу просторную а, кузницу. Тут у нас, ребятки, все а, в стиле кузни. Да, тут, видите, идет у нас дымочек. Да, сюда вот выведена труба. Но эти трубы не критично выводить именно во внутрь помещения, потому что они дымят не сильно. Конечно же, если мы вот сюда вот встанем, а, то мы будем получать урон а, от дыма. Но зачем это делать, друзья, когда можно просто-напросто это все делать? обойти. Все сделано, ребят, специально с таким размахом, чтобы у нас было немножечко здесь футуристично, как в кузнице. Да, там немножечко дымит, здесь немножечко парит и так далее. Ну и, собственно, наша кузня расположилась вот здесь вот по центру. Все сделано для того, и с таким запасом места, чтобы можно было в процессе потом поставить какие-то апгрейды и прокачать нашу кузницу до более высокого уровня. Здесь же в этом помещении разместились несколько ящиков для хранения руды. Здесь на нас Хранится. Здесь у нас хранятся какого-то второстепенного плана, компоненты, элементы и так далее. Ну и, собственно говоря, здесь есть еще один такой прикольный элемент, который я реализовал. Это встроенный сюда, в эту кузницу, в эту мастерскую каменчик, который стоит вот здесь вот прям а, по центру. С ним можно взаимодействовать, даже желательно, ребятки, взаимодействовать именно с улицей. Да-да-да, потому что это будет удобнее всего, он не заливается дождем, а сверху у нас выведет дымоход, поэтому внутри помещения до этого дым у нас не застаивается, а, а все уходит грамотно вот прямо туда вот а, вверх, как и должно а, быть в принципе. Специально, ребят, не стал делать везде стены по периметру целиком и полностью, все-таки это у нас кузница, здесь у нас жаркая работа, а для того, чтобы все это дело проветрилось как нужно, я решил сделать вот такой вот а, насквозь продуваемый всеми а, ветрами. Единственное, что я бы, наверное, закрыл все-таки до стеночками, это вот эту вот слесарную плотницкую мастерскую, которую в процессе, наверное, я и закрою, чтобы у нас просто так вот сундуки наружу не выпирали. Ну что ж, вот такая у нас мастерская получилась, да, долгими усилиями и трудами мы сделали а, задуманное. Зритель, что ты думаешь по поводу моей мастерской обновленной? Пиши, пожалуйста, свое мнение а, в комментариях. Также смело можешь делиться своими какими-то задумками и построечками в Вальхеме, чего ты уже достиг и что ты уже смог построить, Скажи, пожалуйста, братишке Скретчу, способов для того, чтобы поделиться всей этой информацией. А, у братишки Скретчи есть а, дохренища. Это и Discord сервер свой, это и ВКонтакте, это и Инстаграм, это и Твиттер. Все что угодно, как говорится, для твоего... А, удобства. Конечно же, это не последняя построечка, братишки, скретча. А, в процессе у меня еще а, постройка пирса, постройка маяка и подобные строения я буду продолжать строить дальше в своих видосиках. Зритель, если же у тебя есть какая-нибудь офигенная идея для того, чтобы можно было построить здесь в Вальхеме, пиши, не стесняйся мне смело в комментариях и, возможно, предложенная тобой идея окажется в следующем моем видосике уже реализованы. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышим продолжение следует конечно же